вот этот короче говорю вот этот ну, опухоль перевернул всю мою жизнь она была не маленьких размеров в израиле оценили мою операцию 6 миллионов на данный момент у меня прям очень сильно ночью болит вся спина прям вообще болит вся спина лопатка я чувствую что я могу больше но не выступать кровь как будто вот вот она берет и вот так сколько коживается нога может там что жена ушла от меня, я не знаю, я не нервничаю, я ни с кем не ссорюсь, но у меня опухоль сейчас рассосалась, то есть был остаток. И меня в Яндекс не взяли, так говорит извините. Нет, я неделю проработал, там отзывы, значит, куда он смотрит, я не пойму, что с ним. здесь барат мышцы? Да, тоже. Не сдавайся. Сегодняшний день у нас очень много людей. С ограниченными возможностями, но, к сожалению, в нашей стране, в советском пространстве, абсолютно им нет места. Им не уделяют должного внимания. До сих пор новые дома строятся без учета того, что человек может ехать в инвалидном кресле. Без учета, что это может мама быть с коляской. То есть это просто не учитывается. Ты не можешь войти в лифт, ты не можешь подняться в подъезд. Какие-то есть обязательно ступеньки, никаких пандусов, ничего Такого нет. Но в других странах, западные страны, даже та же Турция и так далее, все переделано под людей с ограниченными возможностями. Почему? Это не означает, что этот человек получил какую-то травму, да, или там врожденное. Это также может быть любой пожилой человек, которого сейчас принято так, чтобы когда им тяжело ходить, они ходят, ездят на инвалидных креслах их и роди... дети возят. Или там с ходунками они передвигают. В других странах люди, у которых ограниченные возможности, какие-либо отклонения их мотивируют, для них создают целые какие-то пансионаты. Они становятся героями, они становятся мотиваторами. У нас это люди абсолютно на 100% изгои Над ними смеются, их чураются, от них стараются отстраниться. И они под гнетом находят. Сегодня я хочу представить вам Стаса. Это достаточно... Известный человек стал, да, видео с его участием набрало 700 тысяч просмотров на нашем канале. Это человек, у которого не текла слеза, и она прямо во время сеанса потекла слеза. Стас, приветствую тебя. Да, да. Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, сколько тебе лет, где родился, где вырос. Меня зовут Стас, я из города Самары. Мне 30 лет. В семнадцатом году мне удалили опухоль мозга она называлась кавернозная ангиома Воролевого моста что в шестнадцатом году в году я обратил внимание да, ну, на свое здоровье на изменение своего здоровья мышление речи глаз походки шаткость валкость то есть это все было как-то необъяснимо простому зажатию нерва шейных позвонков, как ставили врачи, да, и мне говорили, что успокойся, все нормально, это просто у тебя шея, ты устал на работе. С... Я работал токарем на тот момент, да, свал... сваливали все на то, что ты долгое время проводишь на ногах, и как бы шея устала. А дискомфорт с армией пошел, нет? Ну, такое там, легкое покалывание головы, да, может быть, и с армии, то есть уже... В 2010 году это был, наверное, первый звонок, когда у меня отказали ноги, и, ну, естественно, меня встретили, алкоголь домой выпили, и меня положили в больницу, вот так как у меня отказали ноги, да. И, а несколько дней да, я не обратил на это внимания, я думал, все алкоголь, потому что якобы я военный, я давно не пил. Это было, надо было уже обратить внимание в десятом году на это. И вот в семнадцатом году, да, свалилось просто максимальное. А кто на это обратил? Соседка, говорил, или что? Да, я работал с чудной женщиной рядом. Соседка, она начала говорить, ты подходишь к станку, ты не, ты не поднимаешь левую ногу, почему ты за собой ее волочишь. Ты что делаешь? Иди к врачу, такой молодой, ты что, это дети? Не зная того, что в тебе сидит там злая болезнь, да, которая очень редкая, ты начинаешь продолжать жить, работать. Не обратили внимания, и врачи, и наша медицина не помогла вовремя да, этот очаг убрать. Проблема первой операции, вернее, была в Самаре или в Москве уже? Нет, в Самаре у нас, к сожалению, не делают таких сильных операций. Да, я лежал в одной больнице, там, на Мичурин, да, мне поставили диагноз, что у меня сосуды запутались в клубок Потом через два месяца мне все хуже, больница Середавина, мне поставили диагноз рак головного мозга Ну, просто так вот, ну, мы такое не делаем, у вас рак В третьей больнице, да, мне поставили диагноз защемление шейных позвонков То есть, как бы, я не знаю, нет, операция сама прошла в Москве Больница имени Бурденко, он военный госпиталь, да, я рад, что она прошла там. <с> да, операция с первого раза удалась, и она прошла удачно, успешно. Наверное, я не хочу, наверное, даже думать, как она могла пройти неуспешно. <с> потому что я жив, я здоров, у меня я в своем теле, я со своей головой. Сильные последствия, скажем так, маленько, да парализация левой стороны тела и парализация лица правой парализация стороны была и рука и нога вся левая сторона то есть не слушалась до да, меня до какого пери... это после операции была парализация или до как бы я могу сказать что до операции от минимум то есть от лучшего к худшему шло, а после операции от худшего к лучшему. В какой момент взяли мышцы с ноги и нервное окончание и поставили в, лицевое, в лицевую часть? Эту операцию я сделал в этом году уже в двадцатом году. Да, я очень поздно обратился. После, нас после вас я приезжал к вам в Ульяновск полгода где-то назад. Да, меня привозил мой брат. С чем вы к нам приехали? С каким синдромом? Что было на тот момент до нас? До вас у меня вот был сильный синдром спазма, спины, левой ноги, левой руки, шейных, ну, шея, плохо. Какой спазм? Поясните, как вы Спаз... вы Ограниченность в действиях, боль или что было? Ну, как его в народе у нас называют гипертонус, да, я сейчас объясню, как бы это сжатие узлов, сжатие мышц. То есть это максимальное сжатие, вообще сжатие-пережатие, наверное, до такой степени, что даже меня уносило, уводило немножко влево, то есть в сторону. Я чувствую, что эта сторона, она немного слабей, и она почему-то тяжелее правой стороны, да, потому что вот все зажато. С такой вот причиной, да, то есть не слушалась меня левая сторона, именно левая. Правая вот меня слушалась вся сторона. Глаз, на тот момент, полгода назад, мой правый глаз, он, ну, можно сказать так, что он не выдавал слезу. То есть я постоянно закладывал мазь, э, витопоз, там, ну, разные такие аналоги, как слезные. Ваши, вот Игорь Саныч, дайте я вам возьму руку, Игорь Саныч, который, э, я ему доверился, все, наверное, видели это видео, что я доверился человеку, который просто мне помог. Просто как... да, видео, Ссылка на это видео, кто не смотрел, в описании. Да, и, наверное, расслабить вашу левую сторону. да, нам удалось расслабить эту левую сторону, но я сначала не мог поверить, <сOR> <сOR> поверить в это, потому что когда я уехал, я, наверное, дней 5-6 лежал просто на диване и ощущал, как изменения с моим телом происходят каждым днем. Ну, а я не сильная была да поначалу прям наверное очень сильная была что я пошел не на работу, я пошел к врачу и взял больничный чтобы отлежаться mm -hmm. Я принимал ванны по вашим рекомендациям которые mm -hmm. тоже очень успешно помогли снять вот этот фазм гипертонус и прям мне очень нравится и изменение после вот этих молотков чудо ульяновских молотков ребята слово у нас прям на сеансе из глаза пошла слеза ну да там наверное супер радость была и все наверное помнят как говорят вот там ты плакал да мужики там все нет Канал, да? То, что касалось моей части. да это не та это слеза пошла, которой не было. То есть я не мечтал об этой слезе. Я ее выдавил с этим счастьем. Просто выдавил эту слезу. Поэтому она есть и сейчас. Пять дней восстановления. На седьмой день там пошел на работу, по-моему, да, или нет? На девятый, да. На девятый, да, я день пошел на работу. Ну, немного так. Какой-то дискомфорт за мной был, потому что, наверное, мои мышцы привыкли к тому дискомфорту, который мучил меня. И все так смотрели, что с ним, что с ним происходит, почему он сегодня такой живчик. Да? Но об изменении, наверное, совсем прям уже, наверное, недель-две-три прошло, когда я вообще стал ровно ходить. То есть насколько быстро это? Да, то есть я как понял по своему мышлению, что кровь в эти места где вот был спазм очаг, что кровь начала заходить и мое тело, ну, начало слушаться моей команды. То есть мой мозг дает команды, и теперь мое тело меня слушается. На самом деле просто электросигнал пошел от мозга, да? То есть ну после, да. После да, нервных эти начали работать. Но многие, кстати, люди да, говорят, что сейчас твой глаз выглядит намного как бы лучше, он у тебя шире, зрачок у тебя ярче. В 2010 году, когда я пришел с армии, да, из-за... Да, это был, наверное, самый первый удар. Кто тебя мотивировал, тогда таким быть сильным, скажи? Наверное, у меня есть дедушка, который также борется но со всеми несгодами и болезнями. Ему 86 лет. И он у меня работал на заводе также, у нас целая династия. Он бегает с палочками. Скандинавская ходьба? Да, скандинавская ходьба, но не бегает, да. Ну, это бег для него. В этом возрасте это бег. Он ходит на рынок, он... Он все осознает, он, наверное, я в дедушку, потому что я жил с дедушкой, и я видел, как из мужчины становится дедушка, но для меня он мужчина все равно, он огромный мужчина, с большой буквы. Нет, к сожалению, не жива мама. С тобой вот одно за другим, одно за другим вот эти случаются такие жизненные удары. Скажи, пожалуйста. Ну, кроме того, когда у тебя была, получается, операция, у тебя была беременная жена а, и был уже старший ребенок, да, то есть первый ребенок уже был, почему ты не сдался? Наверное, тебе спасибо моей супруге, да, которая просто меня поддержала, она мне подарила очень хороших, и самых лучших детишек, наверное, вот этим она меня поддержала, дала жизнь им и дала жизнь мне этим. То, что mm -hmm. есть ради кого жить и стараться. Так что спасибо, Саша. Сколько дней в неделю ты занимаешься в спортзале? Ну, когда три дня в неделю, когда два дня. У нас есть расписание, он зависит от тренера, от его работы. Да, свободный такой график, плавающий. Он пишет расписание в интернете. Мы смотрим и приходим. После нас ты говорил, что еще одна была операция. Что сказали врачи? После того, как они увидели видео с тобой, да, и вот был человек до, и вот сейчас перед ним стоит. Какие были речи врачи, о чем говорили, как они отреагировали? Отговаривали, почему-то к ним пошел? Да нет, не никто не отговаривал, наоборот говорили, хорошо, хорошо поработали ребята. Срезали мышцу от ноги, получается? Да, взяли мышцу с, верхнего, с верхней поверхности бедра и вставили в лицо то сказать, что я буду улыбаться. И я верю и им, и тебе я верю. Ты, конечно, удивительный человек. Человек, который меня мотивирует. Скажи, когда ты нам писал, тебе кто-то помогал или у что-то изменилось реально в твоей жизни? Наверное, изменилось все-таки в жизни. Нет, мне никто не помогал. Изменилось, наверное, и мышление, и, наверное, все-таки я стал взрослым. Я стал прежде чем что-то говорить или писать, думать. Стихи даже может писать, и... и... С глубоким смыслом. Я не знаю, почему моя эта голова делает. Скажи, пожалуйста, вот ты говорил, что тебя привело к написанию книги. Начал я писать давно. В каком году, наверное, не помню. Наверное, прям в 17-м, когда заболела сильно голова, я начал в черновиках. Я рассказываю, да, в этой книге, наверное, то, что мой путь, мое испытание, да и... Вообще, со здоровьем, что борьба с собой, это на самом деле приятная вещь, когда ты понимаешь, что ты победитель. Я прошу, прошу из наших подписчиков, кто занимается спичрайтингом, кто занимается оформлением, кто занимается, есть редакторы, издатели, если вы есть, отпишитесь, пожалуйста, нам или в личку, мы в конце укажем социальные сети контакты Стаса, и напрямую ему, пожалуйста, можете нам писать, можете ему напрямую. А, для чего? Мы хотим однозначно помочь выходу этой книги, это раз. Давайте попробуем вместе миром сделать это интересное дело, доброе дело для... Потому что этот человек, он, он несомненно, он мотиватор для меня, он мотиватор для всего нашего коллектива, он мотиватор для всех, и эту историю должны люди знать, понимаете? Потому что я говорю, что он пробивает у меня слезу, конечно, да, и когда простая вещь, слеза, для нас, для всех она естественна, этому человеку пришлось ждать несколько лет для того, чтобы просто почувствовать эту слезу, чтобы просто заплакать, чтобы она вышла. Не сложно, честно говоря, да. говорить об этом, да, но это простая вещь, но она не воспринимается другими это для многих это естественно но она не воспринимается что э, это надо заслужить к этому за это надо бороться за свое за свою слезу за просто за слезинку свое и э, вот стас тот человек который борется стас это человек который стал героем да и пример из глубинки Который не сдался, который не снаркоманился, который не бросил своих детей, который старается исправить ошибки своих родителей и уделить своим детям гораздо больше времени, чем у него получается. Ходят на работу. Почему, кстати, почему ты ходишь на работу? Зачем тебе это надо? Почему ты сидишь на пенсии, не ругаешь? правительство, что у тебя маленькая пенсия, я а... не понимаю, почему ты этим не занимаешься? А что, так можно что делать? Не ходить на работу? Третью группу инвалидность дали, я даже не думал сидеть дома, потому что ипотека, коммуналка, как бы, все это быт жизненный, я кому за это платить? Капитан своего корабля не могу покинуться, поэтому надо работать и да, можно спасибо скажу своему цеху, который тоже меня не бросил, начальнику цеха Сухов Сергей Васильевич, спасибо тебе, Вичканову Александру Александровичу, мастер, да и всему цеху большое, огромное спасибо, что они видели, да, что парень борется и меня никто не бросил, это прям классно. То есть тебе, получается, станочников перевели в подсобные, подсобные рабочие, да, но в любом случае тебя не уволили. Все классно, гостеприимство классное, ванны мне помогли, валики мне помогли, молоточки мне помогли. И это без обмана, это, это не фейк, это просто, ребята, я не знаю, это ульвиновские молотки. Это, это уже как... Это круто, это классно, потому что на самом деле мне помогло. Как думаешь, вот такого результата от инвалидного кресла до состояния сегодняшнего можно добиться лежа на диване? В нашей жизни, наверное, уже нет. С нашими стрессами, проблемами, ипотеками, с, нашими, с нашим поколением, которое не сталкивалось с кризисом, да даже с тем же самым здоровьем, ну, кризис по здоровью. Вот, я советую, попробуйте не сдаваться, просто хотя бы поработайте месяц, что головой, что физически, что желанием, что мышлением. Попробуйте не сдаваться, просто, и будет такой приятный результат, как мед. Да, я хочу передать привет своему тренеру. Да, он мне помог, вообще, он меня тоже мотивировал, как и мои дети, как и моя супруга. Большое ему огромное спасибо. Исключу ключевые люди вообще в этой истории. Я хочу передать привет и благодарность семье архипов Наталье Евгеньевне Архипова и а, Сергею Анатольевич Архипов. И хочу сказать вам огромное спасибо за ваше вложение, за ваш труд. На инвалидном кресле, да, у меня возил, мы не входили там в лифт, он тоже нервничал, он тоже переживал, не всегда закатывались на пандус подъезд, да, но он молодец тоже, огромное спасибо, огромный привет моей соседке Оксане, Полине Усачевой, которая направила меня на эту улыбку. Видео такое мощным мотиватором получилось, я... да, да, да, пожалуйста, я тебя попрошу, не сдавайся, ради бога, не сдавайся. Будь тем же мотиватором, который ты сегодня есть. Ты не только для меня мотиватор, да, для всего нашего коллектива. И оставайся для остальных. Спасибо тебе большое, Стас. Все, супер. Спасибо. А, спасибо. а вам огромное спасибо за то, что за зарядили этот мотиватор. Полгода назад поставили меня на зарядку. Я зарядился и идем вперед. Зарядка до сих пор на полную? Да, Игорь Александрович, на полную. Все, не надо больше. Не не надо, Нет, все, все хорошо.